Мечта об освобождении от турок крепла все эти два десятка лет, с момента начала Крымской войны. Болгары возлагали очень большие надежды на русских еще тогда. Когда же у русских ничего не получилось, Николай Павлович провалился, они стали возлагать надежды, это тоже показатель роста самосознания. Знаете на кого? На самих себя. Первый. Национальный комитет в изгнании возник в 1866 году, Раковский вот это зачинатель движения, он стал создавать революционную организацию. Это все в эмиграции делалось на румынской территории. Румыния была первой, кто освободился в это время, практически независимой. Сербия была оккупирована наполовину все время турками. Бухарест нет. Это вот спасибо Александру Кузе, тому, кто объединил Валахию и Молдавию в румынское государство. Но как всегда там в истории бывает, так что не ценят таких людей. Его изгнали в конце концов. Он был более либерален, чем этого хотелось боярству и церкви. Вот. Но Раковский умер уже в шестьдесят седьмом году. И пока что, конечно, когда нет лидера, движение замирает. Но уже в 1972 году Васил Левский, никогда не слышали про Васила Левского, это их Хасе Марти. Вот имя Хасе Марти вам известно старшему поколению благодаря нашей дружбе в советское время с Кубой. Это вот человек такого масштаба, понятно? Он создал снова организацию и развернул ее деятельность на территории Болгарии. Это был 72-73 годы. Причем рискуя собой, он сам перешел границу и стал возглавлять движение в Болгарии. Турки его схватили, Василия Левского страшно пытали и казнили. Они его иногда называли, во всяком случае, советское время, апостолом, так же как Хасим Мартин называют на Путинакудом. Снова сбой, но уже... Через год Христоботев. Ну имя Христоботева опять-таки старшему поколению известно. А то, если его не знает молодое поколение, это стыдно. Христоботева надо знать, человек, который отдал жизнь так же, как Василий Левский. Кроме того, это знаменитый поэт болгарский. Дальше там было несколько попыток перенести деятельность в 1974 году. Неудачно. Христоботев вышел из комитета. Им же созданного, считаю, что те стали уклоняться на путь таких, примиренчества. создал новый комитет. И вот они начали готовить большое восстание. И вот в этот момент восстала Герцеговина и Босния. И до того, как сумели сорганизоваться, не выдержало население в районе Старой Загоры. Произошло восстание уже в сентябре 1975 года. Его, естественно, подавили. Но это не обескуражило болгаров, они стали готовить еще более мощное восстание, которое намечалось на 1 мая 1876 года. Собственно говоря, события, вызванные этим восстанием, и предопределили, в конечном счете, вмешательство в эти балканские сложнейшие Перепети России. Надо все равно вернуться в 75 год будет в следующий раз и посмотреть, как действует русская дипломатия и Горчаков. У нас обычно про Горчакова положено говорить, как про человека, который добился отмены позорных для нас статей Парижского мира. А вот в следующий понедельник мы увидим, как Горчаков и вместе с ним русская дипломатия, несмотря даже на то, что государь Александр Николаевич придерживался более индиферентной пока что позиции, как они начали планомерно стараться использовать эту ситуацию восстания в Боснии и Герцеговине для того, чтобы добиться без войны путем дипломатического давления предоставления широкой автономии для начала. Для всех балканских народов, из которой, по мысли Горчакова, следующим шагом будет независимые славянские государства. Следующая лекция будет посвящена дипломатической борьбе России с Австро-Венгрией, с Англией и с Германией в 1875-1876 и, может быть, даже уже в начале 1977 -го года, судя по тому, как пойдет темп рассказа я надеюсь, что после этого вы в особенности оцените масштаб дипломатической деятельности князя Александра Михайловича Горчакова.